Весь метод тантры состоит в том, чтобы соединить противоположности. Помочь противоположностям расставить и слиться в одно целое. А кто цел, тот свет. Встреча мужчины и женщины не может длиться вечно. Их встреча может быть только мгновенной. В этом Трагедия любви, но и ее радость. Радостью, экстазом, любовь обязана своей краткости. Хотя бы на миг человек чувствует себя целым. Нет ничего недостающего. Все приходит в одну гармонию. И радость велика, но вскоре она теряется. Тантра говорит, используйте это как ключ. Само то, что встреча с внешним может быть только мгновенной. Но есть внутренняя женщина, внутренний мужчина. Встреча с внутренним может быть постоянной, вечной. Таким образом, научитесь этому секрету снаружи и примените его внутри. Никакой мужчина – не только мужчина, и никакая женщина – не только женщина. Вот одно из величайших прозрений тантры. Потому что мужчина рождается из мужчины и женщины, из встречи двух полярных противоположностей. Что-то в нем от отца, что-то от матери. То же самое касается женщины. Таким образом, глубоко внутри каждого из нас есть и собственная противоположность. Если в сознательном уме человек мужчина, в бессознательном он женщина. И наоборот. Пока вы не научитесь искусству встречи с этой своей внутренней составляющей, любовь будет разрывать вас на части и оставаться замкнутым кругом страданий. Внутренняя встреча возможна точно так же, как возможна встреча внешняя. Но во внутренней встрече есть некая, только ей свойственная особенность. Она не кончается. Она может быть истинным супружеством.